Серия инстинктов всегда очень была популярна и манила российских горнолыжников среди своей доступностью, понятностью и вот ожидаемым результатом от катания на них. И давайте разберемся, как ездить лыжа Row и Зарези. Здравствуйте все! Значит, проехали лыжу, наконец-то удалось ее найти на тестах. И понятно, что есть масса бани вопросов. Они были всегда, и в первую очередь, да, конечно, как едет лыжа, во вторую очередь как она сочетается с другими лыжами этой же серии, как бы тот же самый Strong инстинкт, который был отмечен нами достаточно высоко на прошлых тестах и даже попадал в рейтинг ну давайте по порядку, значит, на мой взгляд, на мой взгляд, лыжа для своего класса очень достаточно удачная но только для своего класса и только для определенной задачи и цели в катании значит, давайте, поехали на мой взгляд это лыжа новичковая, новичковая для людей, катающихся в горах, которые с одной стороны ждут прогресса, но с другой стороны их очень многое пугает. И пугает жесткая трасса, крутой склон, пугает э, потери контроля да, и так далее, пугает разбитая трасса, мягкий снег, неровности и так далее. Значит на крутом склоне, на жестком на жесткой трассе лыжа хорошо будет работать за счет своей цепкости, которой у нее достаточно. При этом сочетание цепкость-дискомфорт, который мы платим да, за эту цепкость, у нее где-то в единичке. То есть ровно что отдали, ровно то и получили. Попав на красную трассу, жесткий новичок на этих лыжах там, ну, получит достаточно степень цепкости для того, чтобы да, почувствовать себя спокойно. Да? То есть кошмара не будет, не будет паники, там, ой, ой, что делать у меня лыжа не держит. На боковом пространстве лыжа умеренно контролируемая, умеренно веркая, ну и умеренно комфортная. Да, лупит ноги, да, немножко где-то требует какой-то точности на коротком маневрировании, на буграх, но при этом в рамках, да, то есть справится. Я думаю, что любой начинающий лыжник, который уже вышел в стадию самостоятельного катания, он с ней справится достаточно легко. По поводу карвинга, значит, он в ней есть, резный поворот не есть. Более того, он достаточно хороший, очень четкий, уверенный, острый, его не пропустить, он не требовательный техники. То есть улыжи работают все три части одинаково хорошо, в одну дугу, это середина, центр и задник. Вот. И новичку, наверное, будет хорошо то, что если вы ориентированы на то, чтобы поймать именно резную дугу и в ней прогрессировать, то вот на этих лыжах вы ее не упустите, вы ее поймаете и, и, и пожалуйста, занимайтесь там ее развитием дальше. Из минусов можно сказать следующее, что она, во-первых, с одной стороны, не соответствует, на мой взгляд, классу, и это она, она, она не новичковая, она достаточно быстрая. И второй минус в том, что она не вариабельно совершенно. То есть нет такого, что вы там на лыжу додавили, чуть-чуть стала дуга поменьше, или там ее отпустили, она стала побольше. Вот. нет, лыжа не позволяет вариабельности никакой, она вот хочет ехать в свой радиус и все. И радиус при этом немедленный. Вот. При этом может на этих лыжах возникнуть такой момент, что вы поймаете дугу, пойдете на ней. И если склон будет немного. Круче, чем вы готовы технически работать, вас может, так называется, разнести. Да, потому что вынуть из острой дуги ее достаточно сложно. И у вас, у новичка, может не получиться без падения. Ну, в общем, если подбирать склон по наклону лояльный для вашего уровня катания, то, в принципе, лыжа может дать вам хорошую резную дугу. Из минусов, лыжа совершенно не динамичная, она не пружинная. В ней состав явно чувствуется положен только тот, который должен обеспечивать хватку и цепкость. Никакой игривости, никакой динамики в них нет. Они острые, да, цепкие, но не душевные. Такая жесткость тупая, такая звонкая, дощеватая. То есть, ну, лыжа, скажем так, да, вы поймаете ту дугу резаную на ней, но очень быстро вам будет неинтересно такое катание, потому что ну ну как бы, ну, ну, режет и режет. То есть в карвинге же ведь интересно не в том, что дуга резная, а да, в том, что есть динамика, в том, что она вариабельная, это резаная дуга, и в том, что ей можно играться, и то, что лыжа выдает отдачу. Ну, тут такого нет, как бы, и ну, нет, и нет, в принципе. Поэтому вот так вот, то есть лыжа, да, отвечая на вопросы, которые чаще всего мне задают, это похоже на стронг, на стронг инстинкт, но стронг инстинкт он интереснее, он динамичней и зачетней. Опять же таки, на разбитой трассе стронг инстинкт работает лучше, потому что он более пружинный. На этой лыжа все-таки тупоматенькая, она в ноги бьет посильнее, она более требовательна на качество склона. Как бы можно их рассмотреть как вариант, но опять таки, смотри, какие задачи у вас, да, смотря какие цели. Ну я бы, то есть ругать мне ее не за что. Но, сказать так, рекомендовать ее кому-то вот ради прогресса там, я не готов, ради комфортного катания я не готов. Там, ради. То есть, понимаете, я, честно говоря, проблема этой лыжи в том, что она для людей, которые в лыжах ищут решение проблем. Да, я в лыжах ищу получение чего-то, достижения удовольствия, драйв фана. То есть меня проблемы не пугают, да? А вот эта лыжа как раз наверное, для обратного. Она для тех, для кого лыжи это скорее какой-то.. Страдания, мучения, они хотят там решить проблемы инвентарем, нежели что-то получить. То есть вот решить эта лыжа может. Отдать а чего-то интересного она ну, может с трудом. Поэтому вот, отношение такое к ней у меня и двойственное. Вот. Ну, будут вопросы, задавайте на форуме, отвечу по ней. Все, пойду за следующими. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, встречаемся, заходите чаще на сайт за обновлениями. Пока!